Слово Марьяне Михайловне Безруких для доклада «Современный дошкольник. Нефири и реалии развития». Основные позиции в, собственно, развитии детей, современных детей на разных этапах антогенетического развития. Я хотела сосредоточить сегодня внимание на развитие дошкольников. Дело в том, что последние десятилетия, уже не одно десятилетие, а два десятилетия, мы очень активно ведем исследования функционального развития ребенка, развития его мозга, когнитивного развития ребенка и в течение последних 15 лет разрабатывали комплексную методику диагностики развития детей, поступающих в первый класс. Что нам было важно? А, а, нам было очень важно понять, какой ребенок сегодня приходит в первый класс. Так как в течение многих десятилетий мы занимались и проблемами трудностей обучения в начальной школе, и нам важно было понять, с чего начинается. Можем ли мы прогнозировать факторы риска в обучении, факторы риска дезадаптации ребенка в школе. Больше того, нам важно было понять механизмы этих проблем для того, чтобы выстраивать эффективную систему помощи детям. Так как, не понимая механизма, очень сложно по поведенческим реакциям, по проявлениям трудностей, очень сложно выстроить э, систему эффективной помощи. Одни и те же трудности, например, трудности письма и чтения, могут иметь существенно разную природу, разные причины, разные механизмы, а значит, мы должны их понять. А, в прошлом году мы закончили большое... Популяционное исследование, в которое включено более 50 тысяч детей 6-7 лет. Это комплексное исследование, которое позволит нам получить характеристику социально-личностного, эмоционального, когнитивного, физического развития, биологического возраста детей. Часть популяции у нас э, имеет и данные э, по психофизиологии, данные нейрофизиологических исследований. И мы очень надеемся, что у нас будет э, полная картина развития современного старшего дошкольника, ребенка, приходящего в первый класс. С чем мы столкнулись на этапе? подготовки этого исследования, ну, нашей работы многолетней, проведения исследования, мы столкнулись с рядом... Где? Да, да. Да, нет, нет, лучше вот это, да? Хорошо. Мы уйдем. Стоп мы столкнулись со следующими показателями изменения социальной ситуации развития современного дошкольника. Практически о всех этих позициях говорил Давид Ощ. Во-первых, домашнее воспитание. Только в последние годы э, меняется ситуация с дошкольными образовательными учреждениями, но фактически сегодняшние 6-7-летние дошкольники в подавляющем большинстве жили в семье, не ходили в детский сад, и это накладывало определенный отпечаток на их развитие. Второй фактор, на мой взгляд, это именно тот фактор, который вносит, является главной причиной тех Особенности развития, которые подчеркивал Давид Ильич, это сверхраннее образование. Мы еще сегодня не совсем поняли, насколько порочной может быть существующая практика, когда трехлетнего ребенка заставляют читать и писать, когда формула раньше читать, чем ходить, овладевает массами, и при этом ее поддерживают и педагоги, и, к сожалению, некоторые психологи. Следующий фактор – это ограниченные контакты со сверстниками. Понятно, ребенок, растущий с мамой, бабушкой и няней, не имеет тех достаточных контактов со сверстниками, которые позволяют ему эффективно развиваться. Больше того, я считаю, что есть одна характерная еще особенность развития современных детей – исчезла культура двора. Двор как ситуация, в которой развивается ребенок разного возраста, где общаются дети разного возраста, где общение не по делу, как даже сегодня в детском саду, а общение спонтанное, общение активное. Следующий фактор – замена общения со взрослыми техническими средствами. Мы отмечаем, что сегодня только 10% родителей читают своим детям, предпочитая поставить аудиокнигу, показать мультик и вообще отвлечь ребенка разными техническими средствами для того, чтобы не мешал. А следующий фактор – исчезновение игры как ведущего вида деятельности. а Естественно, если в три года ребенок идет учиться в дошкольную гимназию, в студию, в, это называют, на курсы подготовки и так далее, Времени для игры не остается. Мы анализируем очень подробно режим современных дошкольников и оказывается, у них остается меньше 15 минут на себя, на игру. То есть, собственно говоря, мы лишили ребенка и этого. И последний фактор, а это тот фактор, которому стали уделять внимание, особое внимание. В психофизиологии многих стран мы тоже уделяем этому внимание и ищем объяснение. Это неадекватные требования взрослых. Понятно, что система сверхраннего обучения и создает те условия, в которых от ребенка требуют то, что он не может. Ребенок 3-4-5 лет не может научиться быстренько читать и писать, как того хотят взрослые. Причем недовольство взрослых, связанное с поведением ребенка, это, как правило, вещь эпизодическая. А недовольство взрослых успехами ребенка – это вещь постоянная. И э, наши коллеги за рубежом, изучающие функциональное развитие мозга и влияние вот этой... Это системы неадекватных требований, которые, я хочу вам напомнить, по характеристике Всемирной организации здравоохранения неадекватные требования, речевые атаки, недовольство взрослых относятся к категории насилия. Так вот, вот эти категории воздействия на ребенка являются фактором, тормозящим, я повторю, тормозящим функциональное развитие мозга. И, возможно, именно в этом причина тех изменений, о которых так подробно говорил Давид Ильич. Существует несколько мифов о функциональном развитии ребенка-дошкольника. Я выделила два основных. Именно эти мифы определяют отношение взрослых к ребенку. Именно эти мифы и определяют требования сверхраннего обучения, ну и общую систему требований к ребенку. Есть представление о том, что современные дошкольники больше знают умнее своих сверстников 20-30 летней давности. Я сказала вам о нашем исследовании, которое мы ведем последние 20 лет. Вот эта часть, еще мы не обработали весь материал, материал э, вот этого популяционного среза, к сожалению, мы не можем сказать, что это действительно так. Потому что организация деятельности, Давид Ищи об этом говорил, то есть то, что определяет произвольную регуляцию деятельности, то, что является основой деятельности, не сформировано у 60% детей. Давид Ищи называл еще более сложные э, цифры. Общий запас сведений и знаний – это то, чему уделяется очень большое внимание. Это то, что мы сегодня, простите меня за непарламентское выражение, дрессируем. Дрессируем очень рано, и здесь, конечно, у нас проблем меньше. Но вы прекрасно знаете, что при несформированной произвольности никакой запас сведений и знаний длительного эффекта не дает. Это те дети, которые приходят в школу, читающими, пишущими, читающими, энциклопедии, пересказывающими наизусть, но, к сожалению, уже к концу первого полугодия у них большой комплекс проблем. Причем проблемы нарастают потом, как снежный ком. А у 40-60% детей страдает организация внимания. И я вам потом покажу, как долго формируется эта функция. Функция селективного внимания формируется до 8-9 лет. Это то, без чего эффективное чтение письмо невозможно. Память, речь. Это то, что нас огорчает очень сильно. Несформированность речи. До 60% детей приходят сегодня с несформированной речью. Ну и, собственно говоря, социальная ситуация развития к этому подталкивает. Ограничение контактов, технические средства, исчезновение игры как ведущего вида деятельности. Очень короткая э, и очень редкая ситуация, когда родители читают ребенку, все это не способствует формированию чтения. О, извините, речи. Моторное развитие, зрительное восприятие, зрительная память. То есть это те функции фактически, которые должны обеспечить эффективное формирование базовых учебных навыков, письма и чтения. У нас значительная часть детей не может освоить эти навыки без комплекса трудностей. Если мы сравним эти данные с данными 1995-2000 года, это тоже наше исследование, то мы увидим, что ситуация существенно не изменилась. На самом деле все это началось гораздо раньше, но у нас не было вот этих провалов внимания, Памяти. И э, на самом деле мы считаем, что это один э, ну, так сказать, э, результат э, еще и сверхраннего обучения. Я хотела бы вам доказать, что формирование навыков письма и чтения в 3-4 года, когда мы сегодня начинаем от ребенка это требовать, и создает систему неадекватных требований, потому что это невозможно. Я выделил только ряд психофизиологических параметров, которые лежат в основе реализации процессов письма и чтения. Прежде всего, фон ⁇ это произвольная организация деятельности, концентрация внимания, селективное внимание, развитие рабочей памяти. Все эти функции только развиваются на дошкольном этапе они далеко не сформированы и к началу обучения не случайно классики педагогики и психологии учили нас что мы не можем заставить ребенка мы не можем заставить ребенка проявить волю и захотеть но мы можем организовать условия обучения так чтобы это было успешно и интересно, это два фактора, которые действительно поддерживают мотивацию учения. Что же происходит сегодня? И почему, вот, например, в селективном э, так долго формируется селективное внимание? Это исследования нашего института, лаборатории нейрофизиологии, нашего института и лаборатории психофизиологии, которые показывают, что от первого полугодия до э, 6-8 лет идет вовлечение новых мозговых структур в организацию внимания. Это настолько сложный и системный процесс, который требует созревания очень многих структур мозга для того, чтобы, наконец, включилась так называемая фронтотолемическая система. Для, того, для этого должен созреть лоб, и мы об этом как бы, все хорошо знаем, но почему-то думаем, что вот он созревает к 9-10, а ребенка мы можем заставить выполнять деятельность, которую требует вот этой концентрации селективного внимания, ведь ни письмо, ни чтение невозможно, если ребенок не сможет дифференцировать буквенные знаки, если он не сможет их различать, причем различать достаточно быстро, потому что объем рабочей памяти еще тоже очень мал. А мы хотим, мы требуем сегодня. И над этим э, работают очень активно и педагоги, и психологи, и воспитатели дошкольных образовательных учреждений раньше. раньше Причем раньше и быстрее. Я хочу вам показать это данные нашего института, и это уже подтверждение второго мифа о том, что окно развития мозга закрывается в 4-6 лет. Есть разные данные, но ну, нужно, наверное, помнить. Я уверена, вы знаете о том что это концепция закрытого окна конца 60-х годов, то есть этой концепции уже, слава богу, 40, больше 40 лет. И за эти годы возрастная психофизиология, изучающая системную организацию развития мозга ребенка, сделала огромный шаг в понимании механизмов функционирования и механизмов, обеспечивающих когнитивные процессы. Это данные э, лаборатории нейроморфологии нашего института, э, как бы позволяющие развенчать этот миф. Посмотрите, в три года это сенсомоторная кора. Сенсомоторная кора созревает. Очень рано на самом деле. Но как разительно отличается срез сенсомоторной коры в три года и 8 лет. В три года это единичные нейроны. Нет практически горизонтальных связей. А что такое организация деятельности без горизонтальных связей? Нет колонок, обеспечивающих связи подкорковых структур с корой. И вот, пожалуйста, 8 лет. Но заканчивается ли 8 лет? И 8 лет не заканчивается. Если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим, это э, фронтальная кора. Это э, те зоны мозга, которые созревают очень поздно, позже всего. И мы видим, видите, в 6 лет почти то, что мы видели в сенсомоторной коре в 3 года. И мы видим, что в 19 лет. И в 19 не заканчивается. Сегодня мы знаем, и весь мир над этим работает, что новые связи образуются в любом возрасте до глубокой старости. Нет ситуации, в которой не образуются новые связи. Но ситуация должна быть новой и нестандартной. И поэтому в любом возрасте, сегодня мы знаем, что даже после инсульта, если раньше больные лежали неподвижно, то сегодня на второй день больных поднимают. И поднимают не для того, чтобы восстановить пораженный путь, а для того, чтобы сформировать новый. И новый формируется. Я помню э, доклад на конгрессе нейрофизиологов э, 10 лет тому назад. Я сидела рядом с Натальей Петровной Бехтеревой и выступал наш коллега-англичанин, который как раз рассказывал и показывал, как после инсульта восстана э, восстанавливается деятельность, но. Это происходит не за счет восстановления прежних мозговых путей, а за счет формирования принципиально новых. Тогда это было открытием. Это тот доклад, который слушатели встретили аплодисментами. Сегодня мы это знаем. Поэтому говорить о том, что окно развития ребенка закрывается в 4-6 лет, и поэтому мы должны сильно торопиться и требовать от ребенка того, что он еще не может, не имеет никаких оснований. Следующая иллюстрация, это тоже данные нашего института, это развитие системы зрительного восприятия в антогенезе, показывающей тот момент в возрасте, в антогенезе, когда эффективно уже зрительная дифференцировка. Я не буду подробно объяснять, что здесь здесь вызванные потенциалы. Я уверена, что вы все знаете, что есть такой метод исследования функционирования мозга. Мозг новорожденного, вызванных потенциалов практически нет. Это ситуация, в которой ребенок смотрит, но не видит, поскольку не осознается это видение. А следующий возраст, 3-4 года, это возраст, когда мы действительно активно требуем, чтобы дети читали и писали. Если в 3 еще у кого-то есть сомнения, но к четырем годам считается уже все должны, не просто все могут, но все должны. И это возраст, когда нет дифференцировки различных зрительных стимулов. И только в 6-7 лет Возможно, эффективная зрительная дифференцировка. Строго говоря, мы должны были бы начинать обучение письму и чтению не раньше этого возраста. И в соответствии со всеми документами, ребенка до школы не должны учить читать и писать. И то, что происходит сегодня, происходит, на мой взгляд, при нашем попустительстве. Мы недостаточно убеждаем родителей, мы недостаточно работаем с педагогами, а педагоги недостаточно учитывают те данные психологии, психофизиологии, нейрофизиологии, которые должны были бы учитывать при разработке собственных методик. Вот это данные, которые мы получили недавно. Это данные, мы, в которых участвуют и сотрудники экспериментальной лаборатории вашего института. Это движение глаз в процессе чтения. Это чтение ребенка четвертого класса. Точки – это фиксация на... Слове в процессе чтения диаметр точки это время фиксации. Это хорошо читающий ребенок. И мы видим, что здесь фиксируется внимание на слове. То есть к четвертому классу механизм чтения становится экономным и эффективным. Но это далеко не у всех так. И посмотрите, пожалуйста, на следующий пример. Я думаю, что комментарии излишни. Мы попытались понять и разобраться, что это за ребенок, потому что у нас есть индивидуальные данные на всех детей. Это ребенок, которого учили читать с трех лет. То есть эта ситуация, и мы много лет об этом говорим, раннее чтение, сверхраннее чтение формирует неадекватный механизм. Механизм, при котором либо это вот такое целостное восприятие нескольких букв, и взгляд убегает, а потом много раз возвращается, в нашей стране даже появился специфический термин – угадывающее чтение. А вот в этом варианте была затруднена зрительная дифференцировка. Вы видите фиксация на каждой букве, даже не на слоге. Вы видите, какое количество возвратных движений регрессов. Что очень затрудняет, замедляет и делает процесс чтения бессмысленным. Понять смысл, э, провести семантик невозможно при таком чтении. Поэтому... Мы стараемся убедить педагогов и воспитателей, работающих с детьми. Мы считаем, что разработка сегодняшних методик подготовки ребенка к школе должна проходить очень существенную психологическую и психофизиологическую экспертизу. Ситуация обостряется еще и тем, что во многих регионах подготовка детей к школе сегодня будут заниматься частные фирмы. Частную фирму может организовать кто угодно. И боюсь, что если мы не приложим к этому определенных усилий, завтра ситуация с нашими детьми может стать еще более тревожной. В то же время, еще сто лет тому назад, известная российский педагог Елизавета Николаевна Водовозова. У нее чудесная книга. Если не видели, постарайтесь найти. Называется она «Ребенок от первого проблеска сознания до семи лет». Книга вышла в 1901 году. Она писала... Дайте разумное содержание жизни детей дошкольного возраста, и они у вас не будут ни тупыми, ни вялыми, ни рассеянными, ни скучающими, ни ленивыми, ни безнравственными. Но что значит дать разумное содержание жизни ребенка дошкольного возраста? Это означает умение подыскать материал, пригодный для разнообразных занятий ребенка, для его упражнений и усовершенствования органов чувств, а также для развития его наблюдательности над окружающей жизнью и природой. Этот материал должен быть доступен для его ума и сердца и должен укреплять его здоровье. Лучше не скажешь. И я полагаю, что мы можем сделать... Очень многое для того, чтобы наши дети выросли разумными и здоровыми. Спасибо.